Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект под названием Tron TRX – CryptoInvest. Если вас интересует быстрый заработок в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект Tron TRX – 20 тысяч рублей. Также вы увидите, как я буду выводить свои первые заработанные деньги на свой электронный кошелек. А первая прибыль мне поступит на баланс уже через 9 минут. Желаю всем приятного просмотра. Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах. От 200% до 800%. Срок действия депозита от 48 часов до 72 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на восьмой тарифный план, то есть 800% за 48 часов, и проинвестируете так же, как и я 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 160 тысяч рублей. А каждые 9 минут мы будем получать по 500 рублей. Друзья, сейчас давайте. Для начала я создам свой первый депозит, а далее мы с вами пройдемся кратко по проекту. Захожу я на восьмой тарифный план, инвестирую я 20 тысяч рублей. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. А сейчас, пока идет мое первое начисление, давайте мы с вами пройдемся по проекту. Зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, пять уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы скрыны с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Статистика компании Tron TRX. Друзья, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 611 человек. Проинвестировано более 400 тысяч рублей. Выплачено более 3 000. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. 9 минут еще не прошло. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своего первого начисления. И мы с вами проверим проект на платежеспособность. Друзья, прошло 9 минут. По моему депозиту прошло одно начисление. Прибыль на данный момент у меня составляет 500 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю. ПР сумма для выплаты 500 рублей. Статус моей заявки успешно. Давайте я перейду в СВПР кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили плюс 495 рублей. Выплата с проекта Tron TRX. Друзья, проект платит. Но на этом я с вами прощаюсь. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.